Решил выйти прогуляться сегодня и поснимать. Вот я вижу, там какая-то очаровательная девушка сидит. Ну, не знаю, насколько она нестервозная. Попробую с ней переговорить и познакомиться. Может быть, мы что-то сделаем. Здравствуйте! У меня вопрос к вам: у вас можно? У тебя можно на ты сразу, да? Да. На «ты». Тебя как зовут? Меня зовут Юлия. Как? Юлия. Юлия? Очень приятно. Юлия, у меня пару вопросов будет. Ответишь? Постараюсь. Центральному телевидению? Постараюсь. Хорошо. Ну вот, мы познакомились с тобой. Скажи, пожалуйста, а ты в Ташкенте родилась? Да, я родилась в Ташкенте. А где ты живешь территориально? Я живу на Воднике. Водник – это что это? Водник – это за Рахатом Водника. А что это такое Рахат? Рахат – это озеро? На смеешься? Я заметил, что ты любишь смеяться, да? Такой простой вопрос ставит тебя в тупик. Я понял, ну ладно, водник это массив, да, это в Ташкенте? Да, да. Это Ташкент, считаете, да? Да, это Ташкент, город Ташкент. Считается. Город Ташкент. То есть ты родилась здесь э, давно? У женщин возраст не спрашивают, у девушек? Я... Ну, лет, я... лет 50 назад, нет? Да, почти, если пополам. А, то есть тебе... 23 вот... года назад я здесь 20, 23 года назад. Скажи, пожалуйста, ты любишь Ташкент? Да, очень. Чем он отличается от другого города? Ну, я не знаю, в других городах я, конечно, не была, но... Мне очень нравится, здесь очень красиво, Красиво. И я люблю Ташкент, просто Ты и все. Просто, да. Скажи, пожалуйста, а родители твои тоже здесь родились? Мой папа родился в Ташкенте, а моя мама из России. Из России, отлично. Скажи, пожалуйста, бабушка, дедушки тоже здесь? Есть? Нет, дедушка мой из Сибири, бабушка тоже из России, но ну, потом они сюда приехали. и... То есть да. практически все То есть ты э, э, у нас в третьем поколении, да, получается? Да, я Ташкентская девушка да. Так, значит, ты сказал, что тебе нравится Ташкент А ну все-таки чем он нравится тебе? Если ты нигде не была, как ты можешь сравнить С каким-то другим городом? Вот, на твой взгляд? На мой взгляд, ну, Я даже не хочу их сравнивать, потому что мне просто нравится Ташкент Понятно А в Россию да. ты не хочешь поехать посмотреть на историческую родину? Ну, пока что мне здесь нравится. То есть, пока то, есть, нету, да? то есть ты пока не думала, что пока можно думала, да. Понятно. Значит, э, ну, про дедушку-бабушку почему спрашиваю. То есть тема такая интересная, они воевали, не воевали, не было такого. Ты не знаешь, не в курсе, да, ничего? Нет, не воевали. Не воевали Мы точно не воевали. Ясно. А в каком году сюда приехали родители? Мой, мой папа здесь родился? А, ну, да. в смысле, родители папы. Папа, не знаю, не знаешь, М -м -м. да, вообще история. То есть ты... Корни свои практически не знаешь? Да, я не интересовалась, То есть, А у тебя получается по маминой линии бабушка, дедушка и по отцу? И... По маминой линии они живут в России, в Катигорске. Так, а ты россиянка почти? почти. Ну, почти. <связывая> Мама у меня россиянка, гражданка угу. России. А папа Понятно. Значит, смотри, какая сейчас очень жарко. Вот сегодня где-то градусов 40 было. Как ты переносишь жару? Ты уже привыкла к этому? Лучше жарко, чем холодно. То есть тебе холодно? То, то есть ты, да, ты любишь да, жару. Да, мне нравится когда тепло. А вот скоро будет 48 градусов. Как ты переносишь? Нормально, спокойно. Спокойно? Конечно. А еще никто не выбирал. Да? А это солнечный происходит? удар? Я не боюсь. Понятно. Скажи, просто а у тебя интересы какие в жизни вообще? Чем ты любишь заниматься? Я люблю заниматься. Я вообще у нас семейный, это мед. Пчелы мед? Пчелы, это ваши мед. друзья? Мы, да, мы пчеловоды. Вот. Вот. А, а, я, куда, а вы... я продаю мед. А, а, ты продаешь, а, а остальные ходят с, а со остальные, с, пчелами. Да, собирают мед, а медчику продавец. Мне это и... очень нравится. То есть понятно. То есть получается, что собирают мед, где я не, не ослышался? Нет. Или пчелы собирают Или вы вместе собираете? Вместе. Мы помогаем пчелам собрать мед. Вот Понятно. То есть вы работаете сообща, пчелы что-нибудь получают от этого? конечно. Слушай, скажи, бы раз, раз, уж я не хотел спрашивать про мед, это специальность такая. раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, Самый лучший, лучший раз, ну, а, да. а, так, а, так по да? а, какой самый лучший мед? мед. А мед. каштано, мед? Каштановый мед нет. раз, да, только да. То есть здесь каштанов нет? Нет. И в Ташкенте тоже нет? В Ташкенте нет. А где у вас пасек В каком районе? Ну, мы ездим в Кумсан. В в Кумсан да. это за Ташкентом? Да. Конечно. Сколько километров? Я не знаю сколько километров. Не замеряла. Не замеряла. Ну, постоянно в разные места ездим, так как каждое растение цветет в свое время. Угу. Понятно. Скажи, пожалуйста, кроме меда какие-нибудь интересы есть у тебя? Английский язык. Почему ты решила выучить английский язык? Не знаю, просто не желаю. А как ты будешь использовать знание английского языка? Пока еще не придумала. Пока еще не придумал. Скажи, пожалуйста, а еще у меня пару вопросов, не, у меня тысячу вопросов есть, конечно, <связано> на самом деле. У меня вопрос такой, ну кроме английского и меда, еще что-то есть у тебя интересное в жизни? Конечно, у меня дочка есть. Дочка есть. Сколько лет дочке? У моей дочке 5 лет. 5 лет? Такая маленькая дочка? Ну, ну, конечно, небольшая же В сравнении с тобой она маленькая Ты любишь дочку? Она тебя любит? Ну, думаю, что да Когда ты приходишь, что она говорит? Ты что купила? Че что купила? Не здравствуй, мама, да? Как дела? Как ты устала? Да, А что ты покупаешь обычно? сладости Какие сладости? Шоколад, мороженое Шоколад, мороженое Ну, что она закажет? Обычно она с 30 дня мне позвонит и скажет, что ей купить То есть она тебе заказывает? Скажи, пожалуйста, а вы куда-то гулять ходите с ней? Обязательно в парке. Назови мне свое вот самое счастливое событие за твою жизнь. Были такие моменты? У меня каждый день самое счастливое. Ты... Я проснулась, я очень счастлива. То есть в этом плане. У тебя очень красивая улыбка и глаза. Это не комплимент, это просто факт. А, я... Ну ладно, все равно спасибо. Ну, спасибо в кармане положка говорится, ну ладно. Скажи, пожалуйста, а самое печальное событие какое у тебя было в жизни? Ты скучаешь, пацан? Понятно. А давно умер. умер? Болел? Обширный фон. А с чем связано? Он работал, как с чем? Какие-то обстоятельства были? Да, да? Ну ты скорбишь. Ну, я тебе соболезнул, да. Очень Ничего Но страшного. Не я понял. Я, я понял. Это очень печально, конечно, с одной стороны, и с другой стороны, и со всех сторон печально. Но зато у тебя есть дочка. Да. Да. Дочка – это мое все. Я тебе, конечно, помешал немножко. А чем ты сейчас? Ты английский учишь? Да, я занимаюсь немножко. Немножко занимаешься? Немножко, у да. тебя такой здесь там склад всего шлисток? Да. Это пока начало. Мне даже стыдно показывать там. Ну все-таки ты, а почему английский, а почему не немецкий, не китайский, не японский? Почему английский? Ну, на, начинаем с английского, а потом дальше видно будет. Да. Видно куда? Видно, может и японский будем учить. Значит, ты, ты посвятишь свою жизнь обуч, обучению изучению языка. мне бы учить английский. Ну понятно. Ну, ладно, я тебя не буду отвлекать. В общем, я поставлю на YouTube, выставлю это интервью. Если она наберет хотя бы один лайк, то мы, может быть, с тобой еще раз встретимся, если ты не возражаешь, и продолжим беседу. Хорошо? Хорошо? А так я тебе скажу, у тебя, в принципе, достаточно такая неординарная внешность, и, наверное, у тебя много поклонников в жизни. Они тебе пристают, наверное, да? Есть такое? Нет такого? А как тебе вот, если тебе будут приставать там с вопросами, как ты отшиваешь мужчин? Я или... замужем, да. ты замужем? Понятно. А если не действует? А если не действует, Но обычно это нормально действует. А у тебя дубинка есть если отбиваться? Да, или крышека есть. Ты не Но занималась? Не занималась спортом ты? Спортом нет. Не, вообще не занималась? Не бегала, не прыгала. А, баскетбол, нет. Нет. волейбол, плавание, гимнастика? Нет. Нет, да? Завтра? Понятно. Ну ты знаешь, как защитить честь и достоинство? Любой девушки. Какой ты совет дашь, если нападут с вопросами? Убегать, Правильно, самый лучший способ, способ убегать. Ну ладно, давай тогда мы, может быть, еще продолжим как-нибудь заснимать. Очень приятно было поговорить с тобой. Взаимно. Давай, бай-бай. Хорошего дня. Всего давай. бай бай